Красавец просто! И можно представить, какой он вкусный! Всем привет! Вы на канале Домашняя Академия Леди И. Значит, сегодня будем делать торт панчо из пряников без выпечки. То есть это очень быстро, очень вкусно. Ну и главное, без всякой мороки. Для этого нам понадобятся фрукты, значит, я взяла, у меня была банка консервированных персиков, вот я взяла консервированные персики, у вас, может быть, есть ананасы, можно ананасы, киви, все что угодно. Еще я взяла пару бананчиков спелых, естественно, пряники, основной наш материал, и для крема нам понадобится сахарная пудра, сметана Сметана лучше большой жирности. Вот я взяла 25% жирности. Еще лучше взять сливки. 33-35% жирности. И творог у меня. Теперь приступим к делу. В первую очередь сделаем крем. Для этого нам нужно сейчас немного взбить сметану. На маленькой скорости. Ну, можно даже немножко сразу либо сахарной пудры, либо сахарку чуть-чуть добавить. Берем творог и немного взбитой сметаны наливаем в творог. Вот таких пару больших ложечек я наливаю в творог. Теперь этот творог мы пробьем на блендере. Он должен быть без комочков. смотрите мы пробили творожок посмотрите какой он получился он красивый как снежок вот теперь мы этот творожок выкладываем в чашку со сметаной все хорошо выкладываем весь творожок и сейчас мы вместе со сметаной будем взбивать этот творожок. Еще чуть-чуть я добавлю сахарки, не сахарная пудра у меня, ну, можно и сахар. Так, вот так вот мы все выложили. Теперь берем миксер, добавляем немножко, так, чуть-чуть я добавлю сахарной пудры, чуть-чуть прям. Возьмем миксер и Будем взбивать наш крем. И я еще раз хочу сказать, этот крем нужно взбивать только на минимальной скорости, чтобы не перевзбить его. Ну вот в такую вот пышную пену мы взбили наш крем. Дальше берем пряники и режем. Помните, как в панчо нарезано, значит бисквит нарезан разными кусочками. Ну не разными, они все примерно одинаковые, но нарезан квадратными кусочками. Также будем делать и мы. Вот я беру пряник. Так, ну разрежем, наверное, вот так вот будем резать на три полоски и еще пополам. Вот так. Я думаю, что это нормально будет. Итак, я взяла полкило пряников. Вот мы сейчас все эти полкило изрежем. И вот так пополам. Вот такие вот кусочки. Вот, вот такие вот кусочки у нас получаются. Так, друзья, ну, нарезала я пряники и сразу же нарезала наши персики и бананчик. Сейчас берем блюдо, в котором у нас будет этот весь торт собираться, и начинаем собирать торт. Так, значит, выкладываем первый ряд. Вот так вот хаотично выкладываем первый ряд. Вот так вот. Он у нас должен быть пошире, этот первый ряд. Пончо он идет же конусом. Вот этот вот первый ряд мы немножечко его пошире сделаем. Ну, примерно вот как-то так вот. Вот так вот мы сделали первый ряд. Дальше берем ложку и поливаем крем на наш первый слой прям густо поливаем панчо он вообще такой очень кремовый поэтому мы густо-густо поливаем тут можно даже сказать не поливаем а намазываем вот так вот вот, и немножечко вот так распределим. Мы края потом еще будем смазывать, когда полностью все сделаем. Вот так вот распределили. Дальше берем сверху, посыпаем персики. Посыпаем персики. Прямо на второй слой у нас сразу персики пошли. На персики пошли у нас опять пряники. Вот, Прямо укладываем. Только этот слой должен быть уже поменьше, чем первый у нас был. Потому что у нас должна получиться горка. прям сочинская гора. Вот так вот. Вот так вот. А вот здесь вот в пустые места прям надо повставлять. Можно разломить, допустим, этот пряничек и вот так вот его, вот так вот сделать. Этот слой тоже намазали. Дальше у нас идут бананы. Закидываем бананчики, тоже так вот хаотично, закидываем кусочки бананов. Немножечко распределяем вот так, чуть-чуть. Придавливаем, чуть-чуть немножко придавливаем, не сильно. И продолжаем дальше. Смотрите, какое великолепие у нас получилось. Вообще красавец просто. И можно представить, какой он вкусный. Такой вкусный крем, пряники, фрукты. Вот это все сверху сейчас полью шоколадом. Тоже покупала в магазине. Готовы. И будет настоящий панчо. Подписывайтесь на канал Домашняя Академия Леди и... И будет вам счастье! Всем приятного аппетита!